Александр Николаевич, здравствуйте, Здравствуйте. позвольте вам для данного интервью задать несколько вопросов. Хорошо. Александр Николаевич, а что вот Вы скажете о шумном, шумной и непонятной сделке по покупке 50% акций Сбербанка у якобы государственного центра, центрального банка РФ правительством РФ? Ну, что это за сделка, когда государство продает актив тому же государству? Вы очень правильно подметили, что непонятная вообще, так сказать, получилась каша. Что это такое, когда одно же государство, якобы государственное, они же везде трактуют, что Центральный банк Российской Федерации, есть Государственный банк, есть закон о Центральном банке mm. в правом пространстве Российской Федерации. Все вот это смешивают, смешивают, смешивают. Но, как выясняется... Когда значит, происходит подобного рода сделки, то вот паразиты, так сказать, экстремисты, которые наполнили кабинеты компании Российской Федерации, совершенно так сказать, забывают, что как это может государство, продать государству уже какой-то актив, если он уже государственный. Да? Поэтому если Центральный банк Российской Федерации провозгласил себя продолжателем Госбанка СССР, что никогда не было, да? но они за это дело все время значит, бьют, в пропаганду делают, что это так, то, естественно, у Центрального банка якобы должно остаться от Госбанка СССР акции Сбербанка Российской Федера... Сбербанка СССР, которые они тоже незаконно и неправильно приватизировали, привели уже к каким-то номинальным другим пакетом акций и передали как бы в собственность вот этому в кавычках центральному банку компании Российской Федерации в кавычках государственной. Так? Поэтому, когда правительство той же Российской Федерации покупает у Центрального, в кавычках, Государственного банка Российской Федерации значит, э, актив, то это нонсенс. То есть я сам себе что-то продаю, я сам себе вот если так здраво что-то покупаю, и также вот человек, если есть, есть одно правительство, как оно может продавать само себе вот эти вот и делать эти сделки, да еще и так громко их афишировать и так далее. Причина продажи акций, я понимаю, что произошла в следующем. Дело в том, что я являюсь главным казначейством Международного казначейства «М1». Наше казначейство международное, оно глобально аккредитовано Генеральной Ассамблеей, Генеральным секретариате ООН. Оно имеет международные коты выданные ему по работе с, так сказать, на международном пространстве со всеми финансовыми так сказать, ценными бумагами и так далее. В итоге мы сотворили глобальное мировое казначейство, основываясь на международное законодательство. Это казначейство на сегодняшний день имеет название М1. И вот в М1 оно является казначейством международного эксконтинентального суверенного общества, основанного на базе международных норм о потреб кооперации. И, естественно, регулируется данное суверенное общество международными законодательствами. А, честно говоря, это, по существу это международными нормами, международным законом о потреб кооперации. В этом международном законе потреб кооперации гласит, что... Международная потребительская кооперация имеет право общество, это общество, страна, общества, королевство общества, царство общества, и потребительская кооперация это тоже общество, так сказать. И вот общество имеет право иметь собственное казначейство, так сказано, в законе, не подконтрольно регулятору какому-либо. Потому что это общество после аккредитации и мирового признания в Генеральной Ассамблее ООН, Генерального секретаря, секретариата ООН стало на основании международных всех законов и норм международным эксконтинентальным суверенным обществом, признанное всем международным сообществам. Естественно, такое казначейство создано было, оно сейчас имеет название международное казначейство М1, и оно обслуживает как это общество, так и весь основной, э, остальной мир, потому что оно имеет статус глобал. То есть, если любое казначейство любой страны это локальное казначейство, относящееся и регулируемое законодательствами этих стран, где оно основано, то международное казначейство М1 регулируется, повторюсь, международными нормами, и оно является глобальным, то есть оно обслуживает практически весь мир. И мы знаем, что казначейство является институтом выше банка, потому что это орган, это не юридическое лицо. Любой банк является юридическим лицом. Казначейство является органом, и органом, как мы понимаем, международного континентального суверенного общества «Светлая Великая Русь». И значит, на основании того, что также казначейство мы аккредитовали глобально в Генеральной Ассамблее Генеральной Секретарии ООН, и получили все нужные так сказать, признания и аккредитации по миру то это казначейство является сегодняшний день международным финансовым институтом глобально вот но по нормам и правилам международного законодательства потреб кооперации мы принимаем приняли глобальных пайщиков глобальные пайщики передали нам серьезные очень активы одним из таких активов нам передал Значит, знаменитый финансист это был правая рука такого президента Филиппин Фернанда Маркуса. Рамула Гиябе. Рамула Гияб передал нам. Значит, некоторые вклады, некоторые активы в казначейство или в нашу кооперацию, значит, которая стала собственностью казначейства, по всем документам выполнено все с, в букве нормы международного права и законодательства стран. значит, Он передал нам такой актив, некий депозитный вклад, который был сделан несколько лет назад в Сбербанк, в, ПАО, ну, в этот Сбербанк, который мы знаем на сегодняшний день, постсоветский, да? И э, этот вклад соответствует 52 миллиардов евро. Э, это золотой был вклад, он был поставлен на счета, значит, в результате чего Рамула получил э, значит, э, депозитный сертификат Сбербанка, подтвердил депозитным сертификатом свой депозит, размещенный, так сказать, ну и счетами. Это, этот вклад был размещен на четырех счетах. И долгое время Рамула Гияба значит, подвергался со стороны уже банка и представителей некоторых компаний Российской Федерации так сказать, ну, таким не совсем законным действием в плане того, что Рамула ему ограничили доступ к его имуществу. Хотя все вклады такого уровня, любой счет банковский, любой вклад, превышающий 1 миллиард условных единиц, то есть долларов или евро, он, у него система учета совсем другая. Счета такого уровня сразу проходит учет во всех международных институтах, контролирующих так сказать, такие активы. Это Мировой банк имеет свой департамент и свою значит, вот этот, реестр учета данных счетов, так сказать. это имеет департамент международной валюты, международный, валютный, международный этот, суд ООН, это имеет, если это в долларах, это имеет Федеральный резерв, учет, конечно, этих единиц. Значит. Если это также имеет АМФ и другие, Интерпол и другие международные службы, которые участвуют в глобальном соглашении о регулировании мировой финансовой системы. Но местные ребята, которые руководили, руководят так сказать, Сбербанком, они не понимают всех этих тонкостей, нюансов, им, им какая разница, что украсть там, 100 миллионов, миллион, миллиард, 10, 100 миллиардов и так далее. Короче говоря, эти деньги по данным, они, так сказать, оперативным данным спецслужб, в том числе и контрразведывательных служб и России, были похищены из Сбербанка. Похищены были такое, была фамилия Власов. Власов это, это сотрудник. ФСБ был, который курировал как раз банковскую деятельность и особенно Сбербанк. И вот этот сотрудник ФСБ Власов, который осуществлял, как бы безопас, поддерживал безопасность в кавычках государственных банков компании Российской Федерации, значит, совместно с руководством банка, то есть с Грефом, вывели с этих счетов незаконно вывели средства, похитили их с этих счетов Сбербанка без разрешения и согласования с владельцем счетом, то есть Рамула Гияба. Это делалось поддельными доверенностями, поддельными документами. И когда не так давно Рамула Гияба отправил в Россию своего ревизора уполномоченного, Клецкий, такой его была, то здесь Клецкого окружила братва, в том числе и силовиков, заинтересованного была в похищении, так сказать, этих средств. И в результате деятельности Клецкий был убит. Был убит на даче значит, здесь в Москве, значит, где размещается, так сказать, РФ-овская элитка. Прямо на этой даче был выброшен из окна с, с очень высокого расстояния, там, многоэтажная дача. И задушен, наверное, я так понимаю, я не, не лез в тонкости. Ну, короче говоря, был убит. И дело тут же замяли, естественно, запуга... запугивать пытались нашего финансиста, международного рамолога Гияба, я бы пришел в наше международное экскрентинентальное суверенное общество, вступил и передал этот актив. Естественно, мы по международным нормам, по законам международным, в соответствии с законодательством стран тоже, приняли этот пай и авторизовали его, значит, и авторизовали этот пай как собственность казначейства М1 уже во всей мировой финансовой системе. Это в Мировом банке, в АМФ, Банке международных расчетов, это значит, в Международном суде ООН, в Интерполе и в других структурах, в том числе и в закрытых комитетах ООН. Везде соответствующие документы были отправлены, возражений никаких не последовало. То есть это, это воля владельца, средство было значит, принято. Мало того, районологий Яблев мне лично сообщил, что значит, ему поступил звонок сообщил нашим сотрудникам казначейства, что поступил звонок ему с Мирового банка с соответствующим офицером, где он подтвердил свои действия о том, что передал активы в собственности распоряжения Мирового Международного казначейства М1, как пай. И поэтому на сегодняшний момент собственником этих счетов и этих размещенных активов и всех прав является Международное казначейство М1. Мы, естественно, в букве закона, в норме международного права направили соответствующие уведомления и документы также и в Сбербанк после авторизации в системе, потому что мы знали, что Сбербанк будет сопротивляться, у нас там есть свои агенты. Сбербанк принял эти уведомления, сначала он нам отвечал на то, что все в порядке, все хорошо, что мы сейчас будем проводить переоформление, а потом резко начал отказываться, потому что счета, счета незаконным способом были похищ... и средства со счетов незаконным способом были уже выведены и поставлены в финансовую работу за границу, В том числе отправлены были в Канаду, вот где находится сейчас товарищ Классов, так сказать, с... совершивший это хищение, так сказать, и в другие, так сказать, места были сворованы, так сказать, похищены. Исходя из этого, прошел серьезный скандал, потому что это было в том году сделано, так как год заканчивается и международные институты подводят общий баланс системных крупных счетов да, по миру, то, естественно, подводя этот баланс и получив авторизацию уже нового владельца, Международные институты затребовали со Сбербанка и с теми, кто управляет данными активами, потому что в истории фондов ничего не пропадает в системе. Ребята, вот там есть новый владелец, переподтвердите свои права, что вы имеете право управлять активами этого владельца. Такого подтверждения у них, естественно, нет. Они сфальсифицировать его не успели. И, исходя из этого, у них пошли серьезнейшие проблемы. И этот шум поднялся, он системный шум, потому что это серьезные деньги, вы представляете. Представляете себе, что похищенные деньги у международного финансиста и направлено использоваться теми преступниками, которые это сделали, в том числе и в самом сберу, то есть теми экстремистами, которые похитили эти средства. Куда они их направляют сейчас? Терроризм, экстремизм? Мы не знаем. Это все нужно проверять. И международные органы работают над этой задачей, меня информируют потихонечку. Но я не имею права пока разглашать эти вещи. Но поверьте мне, идет очень серьезное расследование. И, исходя из этого, у них пошли проблемы, и для того, чтобы угасать, угасить как-то эти проблемы, вот было ими придумано, что чтобы отвести ответственность от Центрального банка Российской Федерации, то есть от конторы Ротшильдов, нужно как бы Сбербанк отделить от себя отдельно, с его вот грязной истории, нашумевшей, которая уже взяла системный резонанс получил. И они придумали вот такую схему, что государство-государство продает этот вот Сбербанк и так далее. Но я хочу поведать вам совсем еще, еще серьезнее тему, которую я бы назвал как экстремисты из компании РФ сейчас уготовили всему международному сообществу и прежде всего гражданам Советского Союза. Во-первых, я хочу сказать, что у Российской Федерации нет граждан. я говорю как международный эксперт. И не может быть. Только по двум позициям. Что Российская Федерация является, и уже школьник любой школьник об этом знает, является частной компанией существующие на корпоративном праве, то есть морском праве, которое пропагандирует Британия со времен своего островного господства, колонизации всех стран суверенных обществ и так далее. Это британское морское право, они ведут под лозунгом демократия по всему миру. И исходя из этого вся регистрация, если вы возьмете даже наш ОГРН, налог.ру сайт, и вы возьмете любую структуру, там, я не знаю, ВДФСБ, да любую структуру, как бы государственный орган, да, то вы откроете вы увидите, что это юридическое лицо. Мало того, что а государственный орган не может быть юридическим. Он может быть государственным юридическим лицом, но не органом, потому что государственный орган – это не юридическое лицо. Он существует на основании постановлений правительства, постановлений государства и не может быть юридическим лицом. Значит, юридическое лицо это частная структура. Она может быть и может владеть государство, как Госбанком. Госбанк это можно называть государственный банк, но он все равно юридическое лицо, которое можно продать, обанкротить и так далее. А собственником его является, допустим, государство. И вот тем самым он называется государственный банк. Так вот, государство, во-первых, должно быть государством, во-вторых, они частные компании, во-вторых, государственные органы должны существовать на основании постановлений или каких-то законных актов, там, Конституции, решения правительства там, и так далее, и так далее, законодательства страны. Вот. Мы открываем, мы видим, что все структуры компании Российской Федерации являются юридическими лицами и на базе, значит, классификатора кодов. ОГРН, да? свидетельство государственной регистрации, причем российским классификатором, который расифицирован здесь, он международный этот, значит, классификатор, но он принят Российской Федерации. На базе него мы увидим, что первая цифра любого этого органа является единица, о чем говорит, что это... Компания частная, и, так сказать, имеет, значит имеет собственника частного. Если частного собственника имеет, частный собственник для чего имеет компания? Ну, капитализм продиктовал эти условия для извлечения прибыли. Поэтому каждая эта компания извлекает прибыль. Так вот, если вернуться к этой всей ситуации, то здесь уже понятно, почему они делают такие договора. Но афера заключается в следующем. Существует топ-секретный план вот этих экстремистов из Хатинского центра компании Российской Федерации, аналитического центра. И она заключается в следующем. Денег нет. Вы же видите, во всех странах президенты объявили либо карантин, либо какую-то там изоляцию, и согласно значит, всем международным нормам законодатель стран выдают деньги, пайки, кормят людей и так, далее, и так далее. Здесь у нас этого нет, и никто ничего никому выдавать не собирается. Президент компании Российской Федерации Путин отправил всех своих, так сказать, сотрудников, в отпуск оплачиваемый только не сказал, куда прийти предпринимателю за зарплатой и так далее. У нас 60% торгашей сейчас сделали в стране. И куда этому 60% из рабочего так сказать, класса, идти и трудового класса, идти и получать свою зарплату, когда у него остановлены все магазины, все движения товаров и покупательский спрос остановлен. Об этом не сказал президент компании Российской Федерации по следующим причинам, что нет денег. И денег не будет. Я объясню сейчас некоторые моменты, которые наш, наш народ должен знать. Как я еще раз повторюсь, невозможно быть гражданином частной компании, у него нет гражданства, можно быть работником, должником, я не знаю, там, сотрудником, но никак не, не гражданином. Частной компании Российской Федерации. Это, во-первых. Во-вторых, если вы отбросите этот первый пункт, вы перейдете ко второму пункту, почему нельзя быть гражданином. Потому что во втором пункте мы с вами берем корпоративные правила компании Российской Федерации, так скажем, закон о гражданстве, который они написали, где написано, что стать гражданином Российской Федерации нужно пройти процедуру гражданства. Независимость Советского Союза, родился ли ты тут и так далее. Ты должен обязательно проходить процедуру гражданства Российской Федерации. То есть, если тебя, гражданин Советского Союза, сделали без твоего ведома невменяемым, недееспособным, когда выдавали тебе документ паспорта Российской Федерации, и где в общем листе ты за всеми законами также расписывался под законом и пунктом, что ты недееспособен, если вы внимательно изучите тот табель, который вы подписываете при получении паспорта. И, естественно, у тебя есть опекун, опекун Российской Федерации, и там выстроена целая система по отмыванию денег гражданина Российской Федерации, которые идут ему Совет, шли с советских трастов, с пенсионных фондов и так далее, которые успешно отмывались всеми банкирами, которые захватили наш, территорию нашей страны, то есть Москву, я позже об этом скажу. И, исходя из вот, вот этих всех э, ситуаций, граждан Советского Союза на сегодняшний день не только обманули, но их, этим законом гражданство Российской Федерации хотят э, подтвердить, это как тест на, на подтверждение недееспособности что человек не способен мыслить, что человек не имеет ни прав, ни свобод, он вообще потерял ориентир, кто он и где живет, и что такое страна. То есть не знает элементарных определений. Да? И вот исходя из этого придумали этот закон о гражданстве, чтобы каждый, кто захотел и писал, что он гражданин компании Российской Федерации, то есть маркировал себя штрих как товар уже на этом поприще, названный гражданином, ну это здесь такой товар, гражданин. Вот, придумали. То, значит, пожалуйста, если кто имеет желание становиться, уходить из человека в, в товарное, так сказать, в товарное существование, это их, их личный выбор. Я считаю, что для меня этот выбор, так сказать, неприемлемый. Поэтому я хочу сказать, что обман граждан Российской Федерации и хищение заключается сейчас глобально в том, и это держат, еще раз повторю, в топ-секрете эти экстремисты компании Российской Федерации на следующий. На данный момент, воспользуясь тем, что значит, от Сбербанка, Центробанку нужно как-то избавиться, чтобы убрать от себя вот эти черные так сказать, дела, сберегать преступления Сбербанка глобального масштаба, так, они, значит, придумали продажу. Ну где взять денег у Российской Федерации на продажу, когда они не могут, кавычках, гражданину Российской Федерации, даже обеспечить его, так сказать, на момент, так сказать, карантина под другим названием, да, как они придумали, значит, там, повышенной готовности и прописали ее в инструкциях. опять же, незаконных законов, потому что эти законы не прошли даже по, по инструкциям компании Российской Федерации нужные процедуры. Когда они не проходят нужные процедуры, в, в, четко сказано в законодательстве Российской Федерации, что этот закон не вступил в силу, он незаконный. Но они пропускают и травят наемных силовиков, а силовики у нас, как мы знаем, разделились по структурам у этого самого, как сказать, Сечина, это шестой отдел спецназ, он, это его боевая структура, так чоп, так скажем, у другого человека, свой чеп у Путина, Рос, нацгвардия, которую они все-таки поставили сейчас, Росгвардии. а так это вообще общая программа по Украине и по всем колониям, значит, сделать нацгвардии для борьбы с народом, с населением, да, они успешно проводит геноцид уже долгое время. Исходя из вот этих всех позиций, значит я хочу сказать, что они, деньги надо где-то брать, ведь надо же платить, они же платят дань за то, что им позволяют здесь сидеть и, и не говорят народу правду о том, кто они. Это платит правду на Запад, деньги на Запад эту дань. Для того, чтобы ее дальше платить и позволять тут грабить так сказать, остатки, нажитые, не ненаждые заработанные нашими предками, да, Советским Союзом так сказать, и так далее, они придумали следующую аферу. То есть они берут. За основу правительство нашло где-то деньги. Где оно нашло их? Оно сделало эмиссию. А на основании чего? Где обеспечение эмиссии? На основании чего они сделали? Они взяли акции предприятий, оставшихся якобы в государственной собственности, к которым они вообще отношения не имеют. Это предприятия были и остаются предприятиями Советского Союза. Это ВПК предприятий, это стратегические объекты и так далее. То есть то, что нельзя было, то, что им не дали доприватизировать, этим жуликам, да, экстремистам. Они взяли вот эти акции и положили их в основу эмиссии денег. Этой эмиссии денег они проводят как бы покупку акций у Ротшинской другой конторы, которая не является даже банком, а является просто валютным управлением, то есть финансовой компанией, у Центробанка РФ. Как бы покупают эти акции, деньги за покупку этих акций они никуда не уходят, они также и находятся на спецсчете центрального банка. Сбербанк как бы уходит из-под собственности центробанка, переходит в собственность другой частной конторы, там министерства финансов или какое-то правительство, якобы российской федерации. Значит. И эти деньги, эти же деньги, они, сейчас начал Греф очень сильно пиарить, что надо помогать в связи с этим коронавирусом нашим коллегам иностранным и так далее. Для чего он это пиарит? Для того, что они создали заранее некоторые структуры, компании за рубежом. Эти компании они создали в виде там, потребительской кооперации, других значит, правовых статусов, к которым... Эти статусы более защищенные, они находятся в офшорах и в других странах. На эти компании они планируют сливать эту помощь, эти деньги, под которыми в обеспечении лежат акции этих предприятий, как бы советского народа. Да? Значит, эти деньги сливают туда. И оттуда они планируют уже эти компании, все оформлены на них. Они там, они там собственники являются вот эти экстремисты из компании РФ. И отсюда идет уже. Покупка, покупка этих же предприятий в последнем круге круге приватизации или прехватизации, который когда-то начал Чубайц, это его же э, сейчас э, контора разработала все, все эти планы, последний круг для выкупки вообще военного комплекса и всего остального, что осталось от наследия СССР в нашей э, республике РСФСР. То есть, понимаете, это афера, которая, ну мало сказать, преступная, она вообще чудовищная. Афер. И э, ее, так сказать, проводить в жизнь, это, ну, это международные преступления. За международных преступлений сажает президент, уж тем более президентов компании поэтому народу нужно обратить на это внимание всем кто еще имеет у себя как бы патриотический дух всем в кавычках исполняющих обязанную функцию чиновника на территории советского союза в компании российской федерации я, прокуратуре и так далее я просто напросто рекомендую обратить внимание на то что сейчас будет происходить и уже происходит. Это очень важная информация. Естественно, эта информация, это была передана мне международные государственной службы Союз антитеррор комитета государственной безопасности СССР, она уже ушла в соответствующие международные институты, уже международные структуры, которые сейчас борются с преступлениями международным миром, уже отслеживают эти акты, которые запланировала вот эта кантора Чубайсовская да, здесь. И значит, будем, как говорится, смотреть, глядеть за, за всей этой ситуацией. И, естественно, противодействовать преступлениям, среди, так сказать, против нашего народа. Вот. Слушаю дальше. Александр Николаевич, а что Вы скажете по поводу того, что пошла очередная волна приватизации предприятий военно-промышленного комплекса, ну и других промышленных объектов страны? Вот как раз этот вопрос я ваш немножечко, так сказать, опередил. Да, да, да. Это как раз афера, вот афера которая вот раздувается сейчас в СМИ, и решение этой аферы, то есть из ноля из воздуха акциями этих же предприятий, сделать покупку Сбербанка, значит, а потом решением этих же бандитов-экстремистов передать деньги самому себе в заграничные структуры в, и ими же выкупить это ВПК. И опять народ оставить с бубликом, но только уже забрав у него самое последнее, основное. То, что еще хоть как-то поддерживало армию нашу, хоть какой-то суверенитет оставляло, то есть защит нашу защиту делало. Вот что они сейчас делают. Они, они просто уничтожают Россию. Я хочу официально заявить, официально, как эксперт международный, что Врагом. Я патриот своей родины, патриот своей страны, я гражданин СССР, я рожденный. СССР образована Великой Русью, как в гимне поется, если вы вспомните союз «Нерушимый республик свободно сплотила на веки великая Русь. Я вам хочу сказать, что враг, основной враг России – это является Российская Федерация. Это самый основной враг, это захватчик. Вот к этому моменту я вам добавлю следующее. Так как я имею отношение к Организации Объединенных Наций, есть определенные допуски к определенным документам, Значит, я изучал этот вопрос, а что же такое вообще, какой статус имеет Российская Федерация в, в документарный статус в Организации Объединенных Наций. И значит, сделал запрос и получил следующие ответы. У нас с территории Советского Союза, оно существующее государство, вот, у нас есть два субъекта. Один субъект права это суверенная страна, Союз Советских Социалистических Республик, единая. Значит, он так и, и существует. И его правительство сейчас восстановлено. И по свержению 100, 100 лет, как задумано по римскому праву, будет ликвидироваться Советский Союз, уже не получится. Потому что уже полная глобальная аккредитация правительства Советского Союза состоялась. Это народное освободительное движение СССР. Это все было э, аккредитовано и принято на генера... комитетами Генеральной Ассамблеи ООН, всеми структурами ООН и Генеральным Секретариатом. Об этом заявлено, об этом уведомлены от уборщицы до президента. Это компании Российской Федерации, все органы самоуправления на территории РСФСР и также все республики. Никто народно-освободительному движению, я сам являюсь его, его членом, никто народно-освободительному движению не, не, не опротестовал это. Потому что это чистая правда. И согласно международных норм, протоколу уведомительного права, мы вступили уже, правительство Советского Союза вступило в правовой свой статус, правовое свое действие, как. Правительство Союз Советских Социалистических Республик организующее начало по восстановлению всех форм государственной власти, как прописано в народно Советом движения ССР, уже на территории СССР. Также были уведомлены все международные институты, комитеты и, так сказать, определенные страны. И, естественно и банковская сфера. Исходя из этих всех уведомлений, которые прошли на сегодняшний день, и получилось, что те деньги, которые грабились с пенсионных вкладов Советского Союза и отмывались через компанию Российской Федерации это отдельный разговор, я вам скажу, они все были, так сказать, остановлены. И банковские структуры международных банков перестали выдавать компании Российской Федерации, как якобы продолжателем СССР, значит, деньги, финансы, размещенные на трастах, еще Советским Союзом для нашего народа. Практически, Коммунизм практически был уже почти построен на, на правилах мировой финансовой системы, но вот эти семь банкиров украли у советского народа то, что он строил, то есть коммунизм. И, э, исходя вот из этих всех моментов, я вам хочу сказать, что преступление вот этой организации Российской Федерации, ну, я вижу, что они не видят границ вообще никаких. Они проводят проявленный геноцид советского народа на территории РСФСР, подобные вещи творятся в других республиках, только вот в Беларуси более-менее еще, так сказать, сохраняет какой-то ну, признак здравомыслия и, и правильного подхода еще, по крайней мере, публично на камеру который, из тех э, репортажов и роликов, которые я сам лично наблюдаю в интернете это президент вот, Республики Беларусь значит, э, и вот я вам ответил на вопрос, приватизация это очередное мошенничество небывалого масштаба, второй круг, значит, вот этих, и окончательный, по развалу России и уничтожению России, и, естественно, коренного населения, многонационального русского населения. Ну и в заключение, Александр Николаевич, вы как главный казначей казначейства М1 прокомментируйте, пожалуйста, выпущенную вами резолюцию М1 по борьбе с мировым финансовым кризисом. Ну, я вам хочу сказать здесь следующее. Дело в том, что когда вот эти античеловеческие, античеловеческие, ну я их не назову даже силами, а преступники, да, вот э, глобальные преступники человечества э, планируют свои вот эти черные планы, так сказать, Хотя черный свет хороший, он к ним отношения не имеет, но вот преступные планы, когда планирует, э, значит, естественно сохраняется на Земле, так сказать, и вот светлые силы, которые противостоят этим планам. И даже на сегодняшний момент, что произошло в сфере финансов на глобальном уровне, я вам скажу. Произошел мировой финансовый кризис. И он произошел, он системный кризис. Потому что вся нынешняя цивилизация, вся нынешняя система – это практически компьютер. Это IT-технологии. Эти технологии, на которые повешена практически и возложена вся работа по балансам стран, по значит, распределению прибыли, доходов, выплаты, заработных плат, если говорить про финансы, да, но и многих-многих других вещей. Для людей не должно быть сейчас секретом, что искусственный интеллект существует давно. И то, что сейчас вот нам показали новинку Алисы на Яндексе, это маленькое такое, подобие искусственного интеллекта, который уже давно осуществляет деятельность. И он принесен был сюда на землю, ну как бы захватчиками земли, да, чью волю сейчас как раз вот этого культа античеловеческого, этого культа жертвоприношения, это древние культы. И их волю как раз выполняют многие так называемые псевдоправительства, системы демократии. Демократия это не власть народа, власть народа вообще власть слова это от слова лад, ладу держать народ. И демократию Платона стоит на последнем месте, после нее идет тирания уже. А, если мы разберем само глубинное понимание слова демократия, будем вежественны, в отличие от этих политиков, которые нам несут кривду, которые пишут им в ситуационно-аналитических центрах, которые занимаются колонизацией и занимаются геноцидом народа, и колонизацией их и отнимают у них права и свободы граждан вместе с их ресурсами, где они живут на Земле. Да? Вот это вот, я бы называл, назвал ее цивилизация паразитов, захватчиков. Да? Она на сегодняшний день распространила свои действия, свои действия на Земле и захватила этим, под этим лозунгом уже многие страны. И вот слово демократия происходит от слова демос. Демос – это греческое, это же евдеи, кстати, это идеологи иудеев, потомки египетских жрецов, как про них сейчас говорят семьи хазар, Хазара, да? Они, поэтому термины демократии – это идет от греческого языка. На греческом языке демос означает феодал, феодал практически, то есть горожанин. Это меньшинство, которое в городе имеет право принимать решения, голосовать в парламенте и принимать решения, которые обязаны выполнять все населения, так сказать, греческой греческой страны, да, где они распространили свое так сказать, влияние в то время. И это не народ. Народ это они назвали охлас. Охлос. охлос. Отсюда у них слово «ахламон» пошло, тут ругательное на Россию и так далее. «Охлас» – это большинство, то есть это тот народ, который составляет саму Грецию, вот, но который не допущен в, гаражи, вот в эти избранные горожане, которые принимают законодательство для всего народа. То есть по большому счету это феодализм, демократия, если так говорить, с более-менее понятным образовательным языком, который нам образовывали в советское время Недавняя российская. Поэтому где распространилась демократия, там практически уже распространилась почти тирания. Мы сейчас переходим с демократии на тиранию. И вы это видите, когда незаконные ООО Государственная Дума, компании Российской Федерации с названием громко государственная, могли бы назвать Вселенская Дума, Императорская, это то же самое она принимает какие-то законы, ну, во-первых, она никогда не принимала законы, она получала инструкции всегда от Хасидского Вашингтонского обкома партии. В Америке тоже не все плохие люди, там есть так же, как и здесь, плохие и хорошие. Там также республиканцы борются с демократами где э, республиканцы отстаивают конституционный строй, где они отстаивают республику Соединенные Штаты Америки, а демократы пере, борются с этим правом, с правами свободы граждан и переносят их при помощи, захватившегося вот этого денежного, так сказать, копального ошейника, то есть банка Федерального резерва, да, который диктовал до недавнего времени американцам все условия. Это демократия как раз, это институт вот этих банкиров, вот этих преступников, которые не имеют фамилии, они имеют клин. И Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры, Барухи, Романовы. Это клички бандитские, тех, тех как раз захватчиков, которые были подготовлены и системно вот подошли к, захвату, к глобальному захвату мира и превращению его в Рим, то есть войну. Мир, Рим, если вы увидите, букву переставить, то поймете, что это, Рим – это практически война. И вот эта ситуация происходит сейчас... Повсюду, и наконец-то Трамп, президент Трамп. Я сам не ожидал, на самом деле, с поддержкой там определенных военных, там, белых шляп и так далее, провозгласил. Наконец-то разоблачать стал вот, эту, вот этот древний культ античеловеческий, который э, занимался людоедством всегда, да. И тех слуг, которые служат здесь на земле, этому культу, которые везде провозгласили карантин, да. Но у нас даже карантина не было провозглашено для того, чтобы не платить людям деньги, а приводить их дальше в состояние революции, в состояние бунта для того, чтобы пока еще революция не организована, чтобы народ когда поднялся, его просто-напросто при помощи вот этих инструкций незаконных, которые выпускает фирма у Госдумы Российской Федерации, которые не проходит никаких процедур, никаких публикаций, никаких сроков, они передают их своим наемным, частным, значит, убийцам, да, преступным группировкам, террористическим, э, которые осуществляют свою деятельность, стреля... им позволили стрелять в население, стрелять в народ, то есть хозяина. Так как у нас, если они говорят, что слово «демократия» означает «народ», и если даже ту конституцию, на которой они основаны, основывается, которая никогда не была принята и не прошла вообще норм никаких ни международных, ни, ни общечеловеческих норм, чтобы стать избранной Конституцией. Значит, РСФСР переименованной как бы, где нет никакого переименования, в Российскую Федерацию. Ну, в общем, все, что я говорю, это кривда на кривде и кривда и погоняет, чтобы было понятно, что я не оговариваюсь в своих словах. Поэтому, если говорить об этой Конституции, то Конституция мы... Значит, понимаем, что в 1993 году значит, то, что было выпущен проект Конституции с опаской, и был прикреплен этот, значит, эта акция, прикреплена была к выбору депутатов, да, к которому уже из, из года в год и каждую пятилетку привык, Советский народ, и они, так сказать, пригласили, как вам вот проект Конституции Российской Федерации. То есть, по нормам референдума, референдум никакой не проводился, по нормам референдума необходимо было сделать следующее. Нужно было сделать публикацию этой Конституции. Вот тогда он проект его вот, посмотреть, изучить, а потом уже спросить э, волю народа, согласен с этим, не согласен, принимает, не принимает. Этого ничего не было сделано, был опубликован проект Конституции, это была, это была преступная политтехнология, внедренная как раз этими экстремистами, которые захватили тогда э, территорию Москвы, значит, и исходя из этого... Получилось, что сама Конституция, она никем не был принята. И даже проект, за который якобы там проголосовал, они максимум натянули по своим э, каналам, так сказать, информационным, при умножив это в несколько раз, естественно, 20% населения Республики РСФСР. То есть нету никакой, если возьмете Конституцию Российской Федерации, на первой страничке написано, Конституция вступает в силу после общенародного признания, это референдум. Его не было, референдума. И даже вот этот псевдореферендум, он никак не соответствует, его никак даже нельзя подогнать под параметры хоть какого-то там референдума. Поэтому нет никакой Конституции Российской Федерации. Есть Конституция Советского Союза от 1977 года. И до недавно, пока не поднялся шум, вот недавно, буквально год назад, она была убрана с портала правогоф.ру, то есть единственного конституционного портала вот этой конституции Российской Федерации, как, что Конституция Советского Союза там стояла, действует до сих пор. Стояло вот такое определение. Она была оттуда убрана. Поэтому, если подойти к резолюции М1, я хочу вам сказать, что на сегодняшний момент этот искусственный интеллект, о котором я недавно говорил, он действует. И после выхода международной нормы базы 3, перехода, перехода на золотой стандарт, искусственный интеллект стал блокировать финансовую систему. Стал блокировать, потому что финансовая система сейчас перешла из роли независимой, она стала политизированной. И начали, естественно, политики. Политика всегда была инструментом лжи для уничтожения рода. И такое слово конструировалось как раз в стенах Ватикана в свое время. И было вынесено в общество как мировоззрение, миропонимание, мирооценка. После религиозного управления в 1872 году появилось слово ⁇ политика ⁇ и вот, э, исходя из этих политических процессов, мировая финансовая система погрязла на сегодняшний день в преступлениях. И исходя из этого, были, были, начались блокировки искусственных интеллектов работы АМФ, работы Мирового банка, значит, системы банка БАС и многих других. Э, и исходя из, из того, что произошло, не так давно, перед выпуском этой резолюции как раз, поступил звонок нашему дипломату, нашей международной организации по линии спецслужб со стороны Международного валютного фонда, где э, понимающие люди э, значит, четко сказали, что, э, уважаемые, если М1 сейчас как, э, как казначейство, э, что такое М1? М1 приняло все в себя пайщика, в том числе и глобального пайщика, то есть самую большую и глобальную корпорацию в мире – это White Spiritual Boy Corporated Global, то есть это владелец всех коллаторных счетов, всех мировых валют. Это отдельная тема, я потом расскажу. И так как М1 является практически владельцем стал Брэддерворского соглашения, и на основании которого был создан АМФ, банк БИС и многие другие современные регуляторы мировой финансовой системы, да, министерства финансов стран, так, определенных под лозунгом «демократии», то, исходя из этого, нам было сказано, что если М1 сейчас не выступит и не даст, не даст значит, поддержку финансовую, то есть золотую поддержку, там, либо АМФ, либо напрямую странам, то неизбежно начнется Третья мировая война. Потому что этот компьютер, то есть власть, господство самих вот этих э, черных кланов, э, я бы сказал так, античеловечески настроенных паразитов, для которых человечество – это только еда там, и инструмент, э, значит, обслуги. Э, исходя из этого, э, значит, нам нужно было, конечно, принять это участие и выпустить эту резолюцию.